Друзья, я снова рад приветствовать вас на нашем канале. И в этом видео у нас пойдет речь о том, как заправить, как запустить в работу газогенератор S1000 ACS. А то, что вы наблюдаете, это как раз этот газогенератор. На заднем плане вы можете увидеть газогенератор S2000. Но сегодня пойдет речь именно об S1000 ACS. Итак, рассаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Хочется заострить особое внимание всех тех, кто уже является пользователями наших газогенераторов S1000. Все то, что вы увидите в этом ролике, ни в коем случае нельзя применять по отношению к вашим газогенераторам, потому что версии, выпущенные раньше, не имеют ничего общего с тем, что применено в новых газогенераторах. В газогенераторах прошлых версий в качестве охлаждающей жидкости использовалась только дистиллированная вода. В этом же газогенераторе используется антифриз. Еще одним очень ярким отличием между ранними версиями газогенераторов S1000 и теми газогенераторами, которые мы производим сейчас, это тот факт, что в новых газогенераторах заправка и слив электролита осуществляется в автоматическом режиме путем нажатия клавиши и сейчас я покажу вам как это делается в комплекте с газогенератором поставляется вот такой э, резиновый э, шланг с одной стороны у него наконечник для соединения с быстроразъемным механизмом а с другой стороны нет ничего этот шланг используется, используется для заправки электролита и для его слива на передней панели вы сможете увидеть вот такой вращающийся коннектор. В этот коннектор необходимо вставить шланг из комплекта. В коннектор вставляется та часть шланга, на конце которой нет ничего. Все, теперь устройство готово для заправки электролита. И теперь для того, чтобы заправить газогенератор электролитом, вам необходимо установить Емкость с заранее приготовленным раствором. Вставить в эту емкость шланг. И теперь вам осталось только активировать работу газогенератора. Запустить работу блока питания. Перейти в режим меню. По меню найти режим заправки электролита. Режим называется Fuel. После чего активируем этот режим. И нажимаем верхнюю кнопку для осуществление автоматической заправки электролита. Заправка электролита осуществляется в автоматическом режиме. При достижении максимального уровня заправка будет автоматически остановлена. Для того, чтобы вам продолжить работу с газогенератором, для того, чтобы начать его эксплуатацию, вам необходимо заполнить водой водяной затвор. Это система безопасности, которая способна предотвратить распространение реверсивного горения газа, то есть обратных ударов, обратных хлопков и попадание. Открытого пламени в электролизер Что не очень хорошо для электролизной системы Поэтому для продолжения работы Заправьте водяной затвор Как это делать? Сейчас я покажу На задней, В задней части газогенератора За панелью управления находится горловина Она подписана для заправки водяного затвора Открутите крышку ставьте воронку И налейте в емкость водяного затвора приблизительно пол-литра. Сейчас у меня э, эта емкость уже заправлена, поэтому наливать много я не буду, но просто покажу как это делается. Убираем воронку, обратно заворачиваем крышку горловины, закрутить необходимо плотно для обеспечения максимальной герметичности всей системы. С правой стороны от панели управления вы можете увидеть еще одну а, заправочную емкость, а, где подписано для заправки охлаждающей жидкости. Жидкость в этой емкости заправляется нами на стадии производства оборудования. Эта жидкость заливается раз и на весь срок службы оборудования. Что-либо доливать, проверять, либо сливать из этой емкости не требуется. Вентиль для расхода газа, производимого газогенератором, находится в верхней части корпуса газогенератора, сразу за панелью управления. Он оснащен быстроразъемным механизмом для облегчения соединения шланга для подачи газа из газогенератора и для легкого разъединения. А также механизм служит клапаном для предотвращения расхода газа даже после того, как вы отсоедините шланг от газогенератора при работающей системе и даже в тот момент, когда система находится под давлением. Клапан предотвратит расход газа. Итак, после того, как мы заправили электролизер электролитом, заправили водяной затвор водой, мы можем запустить газогенератор и начать выработку газа. Газогенератор запущен и вы можете увидеть по манометру рост давления газа в системе. Газогенератор оснащен автоматической системой охлаждения, но у пользователя есть возможность самостоятельно изменить и установить те параметры температуры электролита, при которых газогенератор будет автоматически запускать систему охлаждения для предотвращения перегрева. Для изменения предустановленных параметров вам необходимо зайти в раздел «Меню» и найти раздел изменения температуры включения системы охлаждения». Раздел называется Cool. Заходим и по умолчанию здесь установлена температура в 30 градусов, но мы можем изменить ее на тот уровень, который нам интересен. Сейчас температура электролита составляет всего 25 градусов, поэтому изменив параметр включения системы охлаждения на уровень 25 градусов, система автоматически включилась. Вернем предустановленные параметры назад, так как это оптимальная температура для, срабатывания, для автоматического срабатывания системы охлаждения. Все наши газогенераторы оснащаются системой безопасности, которая предотвращает перегрев электролита и перегрев электролизера в целом. Перегрев электролизера – это процесс, который весьма пагубно влияет на жизнедеятельность газогенератора, который весьма пагубно влияет на КПД выработки газа. Дело в том, что при перегреве электролита свыше 100 градусов, любая нержавеющая сталь, из которой собираются все электролизные газогенераторы, начинает активно и бурно реагировать с щелочами. При этом цвет электролита изменяется на коричневый. Пластины электролизера начинают разлагаться и в некоторых случаях в пластинах появляются сквозные отверстия. Как вы можете понимать, этот процесс необратим. В таком случае любой электролизер подлежит полной замене. Восстановить это будет невозможно. Именно поэтому мы считаем, что система безопасности, предотвращающая перегрев электролизера, является очень важной составляющей нашего оборудования. Для того, чтобы произвести корректирующие настройки системы безопасности, вам необходимо также перейти в раздел «Меню», найти раздел «Температуры». В этом разделе вы сможете увидеть, температуру электролита в реальном времени а сейчас она составляет 49 с половиной градусов и в этом же меню вы можете изменить максимальное значение температуры электролита до которого нагреется газогенератор после чего выработка газа и вся работа газогенератора будет полностью остановлена по умолчанию мы устанавливаем температуру на уровне 80 градусов. Но при необходимости вы можете ее изменить в большую сторону до 90, либо 95 градусов, либо снизить, для того чтобы работа газогенератора была более комфортной, а его продолжительность жизни была максимально длительной. Дополнительно все наши газогенераторы оснащаются таймерами. Таймер, как правило, актуален там, где газогенератор используется в качестве машины для очистки автомобильных двигателей от углеродистых отложений. Для настройки таймера вам необходимо зайти в раздел «Меню» и найти подраздел «Работы таймера». Установите нужное вам время, после которого произойдет автоматическое отключение работы газогенератора. Ну и теперь коротко о том, как слить электролит из газогенератора. Для того, чтобы быстро и эффективно сделать это, запустите газогенератор, для того, чтобы внутри системы создалось а, некоторое давление. После того, как вы убедились, что Система газогенератора находится под давлением. Вставьте один конец шланга в емкость для того, чтобы слить электролит, а второй ставьте в нижней части в быстроразъемный механизм. Слив электролита происходит под давлением. Итак, дорогие друзья, на этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.